Новый фаст-проект называется он Morris солнце Ссылку вы найдете в описании к данному видео. Когда вы перейдете под видео, у меня здесь будет стоять сайт из видео здесь, либо же вот все проекты здесь. Вы переходите по ссылке, нажимаете на нее, попадаете на мой сайт, здесь читаете всю информацию и вот самый свежий проект, нажимаете на него и здесь у вас будет в самом низу ссылка для регистрации Нажимаете и проходите регистрацию В этом проекте я рекомендую Кто будет заходить Заходите на VIP уровень номер 1 Он стоит 15 долларов Окупаемость примерно наступает на пятый день работы данного проекта И чтобы пройти здесь регистрацию В первом поле прописываем вашу электронную почту Второе поле прописываем свой пароль Третье поле. Прописываем пароль для вывода денег. Четвертое поле. Прописываем свой телеграм. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Далее попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь у вас будет на балансе 65 долларов. И чтобы вам приобрести VIP-1, вам нужно пополниться на 15 долларов. Также вам всем рекомендую, перед тем, как инвестировать в той или иной проект, прочитать правила инвестирования в интернете. У меня под видео есть ссылка, вы нажимаете еще. И здесь читаете вот правила инвестирования в интернете. Переходите в Telegram и читаете. Никогда не инвестируйте последние деньги, тем более заемные. Чтобы здесь начать зарабатывать и купить VIP номер 1, Нажимаем вот на домашнюю страницу. Здесь у нас есть кнопочка депозит. Нажимаем на нее. Здесь вот у вас будет адрес кошелька. На этот адрес кошелька переводим TRC20 для VIP1. Это 15 долларов. Копируем данный адрес. Переводим сюда 15 долларов. Нажимаем зарядка завершена. Далее у вас автоматом купится vip номер один и у вас здесь будет ежедневная прибыль три с половиной доллара чтобы заработать эти три с половиной доллара нажимаем на миссию и здесь нажимаем вот идти до конца Итак миссия завершена далее переходим на домашнюю страницу и здесь нажимаем кнопочку вывести деньги. На балансе у меня 5 долларов, вписываем ту сумму, которая у вас на балансе, далее прописываем свой кошелек для вывода денег и пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации и нажимаем кнопочку «Подтверждать». Вывод денег происходит в течение от 1 до 3 минут. Все очень быстро. Также вы можете вот посмотреть VIP 2. Ну, он очень дорогой. Я его даже и не стал рассматривать. Также вот в моем кабинете у вас будет вот инвестиционный рекорд. Финанс рекорд. Здесь у вас будет отображаться бонусная сумма 65 долларов. Пополненная сумма, на которую вы пополнились. И вот здесь будет вывод средств отображаться. Вот мой первый вывод 5 долларов. Сейчас я Перейду на биржу Binance и мы посмотрим, платят данный проект либо же не платят. Вот последняя сумма у меня 58.44. Обновляем страничку. Вот эти 5 долларов которые я вывел, они уже у меня на счету. Данный фаст проект он платит. Кому он интересен, все полезные ссылки будут в описании. Также всем рекомендую читать правила инвестирования в интернете. На этом мой обзор подошел к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.